Я хочу выразить благодарность, Виталий, тебе большое спасибо э, за то, что своими знаниями, структурированными знаниями ты э, помог мне, направил в нужное русло, так сказать, потому что моим, гла, моей главной задачей, моим главным запросом, когда я приходила сюда, это было э, остановиться, э, разрешить себе... Э, быть не такой, как, как я себе придумала, то есть какой-то образ вот этот отличницы и от него немножко избавиться. Но на самом деле просто расслабиться и получать удовольствие от того, что я делаю, а не просто я была нацелена на результат, вот я должна, и все, вот это слово было у меня в приоритете. Но получая знания, я поняла, что, что это не есть смысл как-то своего существования, то есть просто видеть результат. Надо к нему дойти и получить удовольствие максимально от того, что есть. Мне очень понравилось, наверное, запомнилось такое твое высказывание, что не то, что высказывание даже, а то, что ты помог нам раскрыть нас с разных сторон. То есть то, что я бываю разная. И это факт. То есть это нужно просто принять как данность. И почему-то запоминаются такие фразы, что «Да, вот я сегодня дурочка, ну и что мне теперь сделать? да? Я вот такая, и я хочу быть такой, я себе позволяю». И вот это самое главное, что я себе позволяю быть разной, быть в разных образах. И понятное дело, что это нужно все практиковать. Но спасибо большое за то, что база дана. Есть огромный конспект в котором нужно просто то, что было дано, нужно просто это взять. Так как ты со своей открытой душой, со своим большим багажом знаний ты нам это предоставляешь, соответственно, наше дело просто это взять. И кто что вынес из этого курса, это уже зависит от каждого человека, потому что ты все возможно от себя сделал, ты информацию предоставил в доступном виде, все структурировано, красиво, доступно. Ну а вывод, который сделает каждый из нас, это уже, ну, собственно говоря, дело каждое, но при этом э, еще такая приятная, наверное, приятный такой отклик тебе, это то, что за время курса ты как-то научился нас немного видеть, э, понимать, и ты уже, ты можешь просто посмотреть... И как-то ты уже понимаешь, что ты от нас хочешь, и я понимаю, что ты хочешь сказать, как-то донести, потому что какую-то особенность каждой из нас, это вот, ну, ну, это твоя, значит, особенность понимать, видеть людей, читать их. И хочу отметить, что ты обладаешь огромной энергетикой, потому что когда были какие-то такие телесные контакты, от тебя действительно чувствуются вот эти эфирные тела. Не знаю, как это там назвать, сейчас все вылетело из головы, но на самом деле огромная энергетика от тебя исходит и очень приятная. И когда стоишь с тобой вот близко, стоишь с тобой рядом, смотришь на тебя, глаза просто вот, ну, они завораживают, и они как-то гипнотизируют. Еще по полезности курса хочу отметить, это было для меня просто прорывом по теме родителей. Потому что это довольно такая была больная для меня тема, я хотела максимально ее избежать, и для меня было проще уйти. И, в принципе, это было моим, наверное, одним из девизов по жизни, что любую ситуацию я привыкла уходить. Ну, зачем мне ее решать, зачем мне что-то делать, я могу просто уйти, и все. Но благодаря этому курсу я научилась принимать, осознавать, брать ответственность, вот точно брать ответственность за свои поступки. Вот это самое тоже главное, что я вынесла из этого курса. У меня наладились отношения с родителями, у меня наладились отношения с самой собой, и на самом деле стало легче, стало проще. Вот этот груз, который я несла на своих плечах, я просто взяла его и оставила где-то там. Но при этом это не было как избежание своих проблем, своей нож, а это было мое созданное решение, мое принятие моего прошлого, и как ты бы всегда говоришь, что принятие прошлого, мы, принимая прошлое, мы улучшаем наше настоящее будущее. Поэтому спасибо огромное. Я, я в восторге, потому что это на самом деле принесло мне пользу. Спасибо. спасибо.